Система Арун, она, конечно же, не плоская, как мы ее видим сейчас на картинке. Совсем далеко не плоская, конечно же, она объемная и, конечно же, очень многомерно объемная. Человеческое сознание, привыкшее смотреть на трехмерный мир, дай бог воспринимая еще четвертое измерение в качестве процесса движения во времени, все остальные объемы, все остальные измерения, конечно же, увидеть, постичь, не может. Вы можете только прочувствовать, пережить. Очень важно переживать эти ощущения, ни в коем случае не забывая ни на одну минуту, что мы живем в этом состоянии, живем в этом процессе познания не для ощущений, а для знаний. Ощущения нужны для чего-то. Вот это не забывайте, потому что очень высокая вероятность всегда у всех коллег, которые идут по пути ИРУ, на других магических, маги, другого магического инструментария, когда используют. Это первое... Первый момент, на котором можно стал... споткнуться, причем споткнуться с удовольствием, потому что переживания бывают ну, фантастически приятные, ужасно зашкаливающие. Настолько, что они просто выключают, выключают мысль, а надо думать. Один передал людям систему для того, чтобы мы научились через нее понимать ошибки и победы исправить ошибки и утвердить победу как победу. Вот это важно для любого человека, который идет по пути Одина, идет по пути его проявления, его, по его тропе. Совершенно отдельной тропе, да, по которой еще не ходил, собственно говоря, ни один Бог, потому что, в общем, наверное, это первый и, возможно, в нашей европейской культуре единственный. Пантеон, где Бог маг становится во главе всего Пантеона. Не Бог правитель, не Бог воин, не Бог царь, а Бог маг. И это совсем другое восприятие. Другое восприятие реальности и совершенно, конечно же, по-другому расставлены акценты. Акценты, на что следует обратить внимание. Вот, коллеги, моя к вам просьба и пожелание. Помимо того, что вы через каждый канал Бога, через каждую формулу, которую мы применяем, входите в определенное состояние, пережив это состояние, не останавливайтесь на нем, да, сожмите его в точку сингулярности и сделайте по нему вывод, по этому состоянию. Важно это, очень важно. Да, мы Изменяем себя, наполняем себя без отрыва от реальной жизни. Здесь очень важно, чтобы вы помнили об этом. Да, руны они помогают человеку не просто стать сильнее, они помогают ему сделать это в полевых условиях. Не в каком-то выделенном облаке, не в каком-то пространстве, абсолютно стерильном эдеме, да, где ничего не летает и ничего вроде воли не растет. Здесь летает и растет все что угодно. И во всем этом надо проходить этапы естественного отбора, во всем этом надо побеждать. Если мы будем переживать, а не побеждать, это бесполезное применение магического инструмента. Хотя я понимаю, что переживание фантастический. фантастический. Как перестать почувствовать себя, что ты перестал быть человеком? Как почувствовать, что твой мир иллюзорен? Как почувствовать, что есть все, кроме того, что на что ты привык смотреть. Да, это состояние, но не останавливайтесь на нем. Не останавливайтесь на нем. Если вы хотите, чтобы ваша реальность стала реальнее всего реального, вы должны научиться ее проявлять. А проявляет ее только материальный результат, конкретное делание конкретное одеяние, с конкретной результативностью. Это очень важно.